Всем доброй ночи, друзья мои. Дело в том, что много людей живут в своих отдельных домах, подальше от города. Есть поселки дачные, где люди отдыхают, остаются летом. Есть дома, где, то есть дома, которые находятся на окраине села, скажем, или где-то еще, да. Всегда есть опасность для простых людей, ограбления, наезда. И чего только не бывает в нашей жизни. Сейчас очень много стало мразей, развелось. И очень много бывает убийства на даче, очень много бывает страшных происшествий и прочее, прочее. Только из-за того, что те подонки, которые желают напасть, которые желают ограбить, которые желают... Просто зайти поразвлечься, у каждого свои мысли, понимать прекрасно, что человек находится далеко, что его голос не услышат, что это дом частный и так далее. Вот как оградить себя от всего этого, своих детей, если у вас есть какой-то страх, паника внутренняя или какое-то вот нехорошее предчувствие, все что угодно. Если вы живете на зоне военного конфликта и вы понимаете, что может попасть на ваш дом бомба. Если вы живете возле границы, у вас есть опасения, нападения, всего что угодно. Как себя оградить? Себя и свою семью. Друзья мои, я вам э, подарю ритуал, который основан на древней кавказской магии. Э, значит, на Кавказе издревле считалось, что есть один див. По имени Варшам. И Див это... Или Дев, То есть это... Ну, если по нашим поверьям сегодняшним демонам, вообще дух, сила. И у этого Варшама есть сыновья. Множество этих сыновей. Извиняюсь, что там мне вот пишут смс, и постоянно идет, и звенит, кудит. Так вот, у Варшама, Дива, есть сыновья. И они отвечают за сохран людей. Их называли ночные стражники. И когда хотели э, спокойного сна, покровительства сил для того, чтобы э, провести спокойную ночь, призывали сыновей Варшама. Конечно, не сохранились эти древние заговоры, но что такое, а? Не сохранились, естественно, эти заговоры, но сохранились призывы, сохранились, э, сохранилось, сохранилось предание. И по ночам женщины старые шептали, чтобы Варшамова Сын нас сохранял, закрывали двери и шли спать. А я вам сейчас дам ритуал, который вам поможет. Если вы опасаетесь за свою жизнь, за свое имущество, за свой дом, именно по этим причинам, которые я перечислила, то ночью, каждую, каждую ночь перед открытым окном, неважно, не зима это, лето это, когда бы не было, при приоткройте окно, начитайте, ложитесь спать. И можете спокойно жить. Никак, никаких опасностей ночных у вас не будет, у вашей семьи тоже. Пока вы этот заговор читаете. Итак сейчас отключу свет чтобы как бы не мешало но ну, и просто пол третьего ну дайте-ка мне это снять потом будете ужасно неудобно конечно вот это так секунду возле окна читаем страж ночной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 мой дом хранить, а твой отец тебе велит. Живые уснем, живые проснемся, сын Варшамов нас хранит. Аминь. Вот так прочитали и спокойно легли спать. И я вас уверяю, что у вас никогда ничего плохого не будет случаться, даже если ваш дом находится на пустыре. И передайте этот заговор своим детям. Пусть они начитывают у себя дома. Если они живут рядом по соседству с не очень хорошими людьми, если они опасаются, если вы за них опасаетесь и переживаете. Это очень-очень древнее поверье. И может, то есть даже если я <coughs> дарю заговор, который создан мной сегодня и в это время, да, в любом случае это основано на дверь, древнем поверье. Поэтому то, что делали древние люди, наши предки, которые были мудрее нас, безусловно, действенно, сильно и помогало им веками, и вам поможет. Пусть этот заговор будет в вашей копилке и вам поможет. Дайте своим детям, которые находятся в, скажем, в детских лагерях. Дайте своим детям, которые находятся в далеких краях, и вы за них переживаете, Пусть они перед сном читают и ложатся спать. И они будут в сохранности всю ночь. Всем удачи!